Всем привет, с вами Алексей Лебедев, и сегодняшнее видео посвящено самым востребованным профессиям 2021 года. Я не только приведу их список, но и расскажу о том, как понять, что подойдет именно вам, а главное, как всегда, быть востребованным специалистом. Не так давно закончилась зима, и если вы с прошлого года хотели сменить работу, то прямо сейчас наступает самое лучшее для этого время. Первым делом вы, скорее всего, отправитесь на какой-либо сайт с вакансиями и будете искать работу, аналогичную нынешней, но с лучшей зарплатой и наверняка в более высокой должности. Вам очень повезет, если на этом поиск закончится. Но что, если никто не подготовил для вас теплое местечко? Да как так-то, а? А может быть, ваша нынешняя работа вообще не приносит вам удовольствия и вы не занимаетесь ей с горящими глазами? В таком случае необходимо менять профессиональную деятельность и пробовать себя в чем-то новом. Но в чем? Специально для вас, зрителей моего канала, я назову наиболее востребованные профессии в 2021 году. Цифровой маркетолог – специалист, который помимо маркетинга превосходно владеет аналитикой и способен продвигать компанию как в онлайне, так и в офлайне, используя все доступные инструменты. Представьте, что у вас есть сайт, на котором вы продаете какие-то товары или услуги, и вы запускаете рекламу. Одна из задач цифрового маркетолога состоит в том, чтобы выяснить, в какой момент и какие категории пользователей переходят по рекламе на ваш сайт. Сколько процентов после перехода совершают покупку, а сколько закрывает его в ту же секунду. В настоящий момент цифровой маркетолог является одной из самых востребованных профессий в мире. Контент-менеджер. В 2021 году каждая уважающая себя компания понимает, что иметь соцсети уже недостаточно. Важно снимать видео о своей деятельности и делать это заданной периодичностью, не отклоняясь от контент-плана. Контент-менеджер – это человек, который берет на себя обязанности по составлению этого самого контент-плана и организации всех последующих шагов, от идеи до публикации. Специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению. Возьмем, к примеру, Инстаграм. Фотографии, которые предлагаются вашему вниманию, попадают в ленту через огромное множество фильтров. Будь то ваши подписки, время, которое вы тратите на просмотр контента, определенной тематики. Включаете или выключаете ли вы звук во время просмотров видео. Для того, чтобы вы как можно дольше оставались в приложении, оно постоянно обучается и взаимодействует с вами, основываясь на ваших предпочтениях. В эпоху интернета специалисты, которые способны научить аналитическую систему думать, очень востребованы во всем мире. дата аналитик или человек, который изучает рыночные тенденции, статистику, аналитику. Иными словами, превращает разрозненные массивы данных в информационную сводку с целью повышения эффективности работы компании. Как следствие, из вышеперечисленных профессий специалисты в сфере кибербезопасности становятся все более востребованными с каждым днем. Потому что все базы данных, сводки, данные сотрудников, абсолютно все находятся в сети. Антикризисный менеджер. Если рассматривать Россию, то за 2020 год многие компании понесли огромные убытки. И если у вас есть достаточная квалификация, самое время им помочь. IT-консультант. Специалист, который хорошо разбирается в IT-решениях и может внедрить в компанию все необходимое для успешного ведения деятельности. Специалист в сфере робототехники. Роботов становится все больше. Наверняка все видели видео от Boston Dynamics. Так вот, тенденция развития этой отрасли крайне положительная и имеет хорошее финансирование. Сейчас лучшее время для того, чтобы прочно закрепиться внутри нее. Оператор дронов, я думаю, не пройдет и несколько лет, когда дроны заполнят небо вашего города и будут заниматься доставкой еды, почты, удаленной видеосъемкой, работой на стройке. В общем, функций предостаточно. Стример. Возможно, не все поймут и оценят, но стриминг уже как пару лет стал полноценной профессией, приносящей хороший доход. Отмечу, что помимо игровых, все большую известность приобретают образовательные стримы. Вот, собственный список. А теперь дело за малым. Устроиться на какую-либо из этих работ. Но ведь лично я учился на... На кого учился-то? Предлагаю прямо сейчас написать в комментариях, на кого вы учились и кем сейчас работаете. Когда лично я поступал в университет, за понятие «бигдата» вполне могли предъявить на улице. Сейчас же это одно из самых востребованных направлений, и зарплата в России по нему достигает 300 тысяч рублей в месяц. И как туда попасть, если нет соответствующего образования и 15-летнего опыта работая? Да и вообще, подходит ли мне это направление? Во-первых, можно заплатить 550 рублей и пройти тест на HeadHunter в разделе «Профориентация онлайн». Но доверите ли вы простому тесту свое будущее? Думаю, он посеет только большее количество сомнений в вашу голову. Ключ в том, чтобы найти что-то, нужно знать, что искать. Представьте, что вы прилетаете в какой-то город, и вам нужно найти его центр. Но у вас нет карты, и вы не знаете языка, чтобы спросить дорогу у прохожих. Попросту говоря, у вас нет данных, которые помогут вам найти центр города. То же самое и с поиском работы. Вы не сможете найти то, что ищете, пока не знаете, какая работа вообще существует здесь и сейчас. Быть может, то самое дело, которое будет вам интересно и желанно, находится совсем рядом, а вы даже не представляете, что на этом можно зарабатывать деньги. Еще раз ознакомьтесь со списком профессий, которые я привел выше, и честно ответьте самому себе, а с каких из этих профессий я вообще слышал. Дело в том, что мир вокруг нас постоянно меняется, и если ежедневно не расширять свой кругозор, в один момент можно полностью остановиться в развитии. Читайте книги, слушайте вебинары, окружайте себя интересными людьми, интересуйтесь всем, что происходит вокруг. Только так можно понять, чем вы хотите заниматься и какое дело хотите сделать полезным для себя и окружающих. А когда вы найдете именно то, чем загоритесь, возникает следующий вопрос. А как, собственно, приобрести знания и квалификацию? В наше время, если хочешь хорошо жить, нужно учиться и еще раз учиться. Но ведь у меня работа и семья, совсем нет времени на обучение, скажете вы. Обучайтесь удаленно. 2020 год показал, что чтобы оставаться на плаву, нужно уметь все делать удаленно. Практически все трендовые профессии так или иначе связаны с компьютером и интернетом. А значит, работать по этим направлениям также можно будет удаленно. Возьмите себе за правило все время заниматься онлайн обучением и получать сертификаты. Как говорил один великий мыслитель, не бывает много знаний, бывает мало желания. Как я уже говорил и ранее, мир постоянно меняется, и то, что еще пять лет назад казалось смешным и нелепым, сегодня приносит миллионы и даже миллиарды долларов людям любых возрастов. Возьмите хотя бы компьютерные игры и вспомните, как родители в детстве прятали от вас провода от компьютеров, крича, что играми ничего не добьешься. Сегодня же зарплата игроков Counter-Strike варьируется от 15 до 25 тысяч долларов в месяц, без учета медийной составляющей. А киберспорт – одна из самых динамично развивающихся сфер. Поэтому дальше будет только больше. Также я максимально рекомендую обращать свое внимание в сторону запада и смотреть, какие профессии набирают обороты за океаном. Тренды, которые зарождаются там сегодня, будут востребованы у нас завтра. Поэтому, если хотите быть на передовой, лучше заранее быть вооруженным информацией и нужными навыками. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если кто-то из ваших знакомых ищет работу прямо сейчас, обязательно поделитесь с ним этим видео. Возможно, именно благодаря ему человек сделает шаг в новую, лучшую жизнь. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Уже в следующем выпуске я подведу итоги конкурса, а пока вы все еще можете принять в нем участие. Ссылочка на конкурс будет в описании. Всем пока!